всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня у нас обзор пряжи давно я вам не показывала свои вязальные покупочки и вот буквально вчера забрала свою очередную посылку из дека мне пришла вот такая пряжа большая достаточно посылка из интернет-магазина стоковой пряжи стоковой итальянской пряжи то есть бобинная пряжа в основном на нашем рынке представлена стоковой пряжи Остатки пряжи с фабрик, которые не были выкуплены брендами, то есть пряжа была произведена, бренды модные уже все связали и вот осталась пряжа, ее пускают на сток. То есть такой пряжи скорее всего больше не будет, это минус в том, что если вам не хватит пряжи, то скорее всего вы ее не найдете, ну хотя можно если постараться поискать и тот то ищет, то всегда найдет. Но зато из такой пряжи изделия получаются качественными, можно связать что-то оригинальное. Состав у этой пряжи в большинстве своем очень интересный. Поэтому я сама склоняюсь к тому, что хочу все больше и больше вязать только из бобинной пряжи и вам от себя рекомендую. Бобинную пряжу я также люблю за то, что в процессе вязания нет необходимости соединять кончики нити. И если вяжется бесшовное изделие, то это изделие получается из одной нити, ну условно, так как там к рукавам надо присоединять нить, ну это опустим, да. То есть от самого начала до конца вяжете от одной нити и нет потом э, необходимости тратить свое время на то, чтобы заправить там кучу каких-то хвостиков. И мне уже не терпится рассказать о каждом виде пряжи. Так что давайте перейдем уже к обзору. Ну, Во-первых, я бы хотела отметить качественную упаковку. Каждая бобинка была вот так вот запакована в пакет с логотипом магазина. Здесь внутри пакета на каждой бобинке есть вот такая этикетка, то есть название, состав, производитель, метраж, сколько намотана цена, все здесь есть для того, чтобы не лазить в счет и не вспоминать, что вы там покупали. Счет, конечно же, у меня есть, вот он, я два раза оформляла, вот они два листочка со счетом прислали, то есть это тоже очень хорошо. Плюс от магазина положили подарочек, это мыло. Мыло-пятновыводитель. Вот такой вот кусочек. Я вчера его уже попробовала, когда стирала образцы. Мылиться просто идеально. И я бы сказала, что тот образец, который я постирала этим мылом, раскрылся довольно-таки неплохо. Давайте начнем вот с этой оригинальной пряжи. Я когда увидела ее в обзоре магазина, я просто не смогла пройти мимо. Это, давайте вот на этикетке прочитаем, брум. Тот Дункан. 100% шотландская шерсть. 750 метров на 100 грамм. И цена у нее, ну вот как вы видите, 3 рубля 80 копе копеек за, за грамм. А, то есть я взяла 400 грамм. А, чем, чем понравилась мне эта ниточка? Казалось бы, 100% шерсть. Что здесь может быть интересного? Но я бы назвала эту пряжу фантазийной. Сейчас я покажу вам ее скрутку. Посмотрите, это тончайшая скрутка, на которой оставлены вот такие, ну так скажем, недокрученные, что ли, моменты. Вот они идут, вот утолщение такие по ниточке. Вот видите? Тонкая-тонкая-тонкая, раз утолщение. И вот эта пряжа. Складывается вот в такую прелесть. Вот этот образец я начала вязать на спицах 3 мм в одну нить. Посмотрите какая получается красота. То есть после стирки вот эти утолщения все раскрылись и выглядят вот такими пимпочками красивыми. Я просто влюблена в этот образец. Единственное, что это одна нитка и она естественно, как все однонитки, хорошо так косит даже при вязании вот прям вся все полотно съехало, пришлось после того как я постирала этот образец долго его выравнивать так что не знаю что будет с изделием если связать его в одну нитку придется долго блокировать его и немножко будут заморочки конечно же но как выглядит вот это полотно я просто вот влюблена мне безумно понравилось, как как это все смотрится, вот такой вот полупрозрачное. Может быть, даже стоит взять э, спицы поменьше, два с половиной, может быть, даже двойку и пойти на такой подвиг, связать в одну нить. В общем, надо еще попробовать. Дальше э, я решила сделать подмод к этой ниточке, и у меня э, лежат нитки вот такие хабсала остатки. Тоненькая, полторы тысячи метров, кажется, здесь ниточка. А, нет, 1400 метров здесь нить. Это сто стопроцентные Вот по цвету достаточно хорошо они сочетаются друг с другом, поэтому я решила ее использовать в подмод. Вот смотрите, вот отсюда и вот здесь нитка выходит. Вот до сюда. Одна нитка дункан и одна нитка хаапсалу в принципе ничего видны вот эти вот пимпочки утолщение достаточно неплохо смотрится потом я решила добавить еще одну ниточку хаапсалы то есть две нити подмота и одна нить тот дункан и как вы видите все они уже потерялись вот здесь вот начала вязать в две нитки тот дункан и я тоже поняла сразу что мне этот что как-то не очень нравится так что буду экспериментировать вот с этим вариантом все-таки я хочу попробовать связать еще постараюсь повязать какие-то другие варианты на другой толщине спиц и посмотрю, что из этого у меня выйдет. Может быть, я все-таки решусь на этот подвиг и возьму спицы 2 миллиметра, свяжу себе большое плечевое изделие. Я, по-моему, уже готова. Вот такая вот интересная пряжа. Следующий вид пряжи это пряжа Опера, филатура диполоны. 50% в составе буретный шелк, 25% хлопок и 25 вискоза. 300 метров на 100 грамм. Значит, я взяла 400 грамм. Верпина это, видимо, цвет. Вот такой вот фисташечка. В принципе передается камера он чуть-чуть светлее чем есть на самом деле ну и вот такая вот такое полотно получилось вязала я его на четверке сама по себе ниточка достаточно толстая и когда я вязала даже на четверке мне казалось что стоит взять спицы побольше но после того как образец был готов я его выстирала я понимаю, что, ну, мне кажется, больше уже некуда. То есть, вот четверка может быть даже 3,5. И то, если связать на 3,5, полотно будет уже совсем такое, ну, достаточно толстенькое. Видите, как все получается? И как бы оно не встало колом. Вот, ну, в принципе, мягкое, такая приятное. А есть вот здесь вот такие, вот видите, как бы катышки. От буретного шелка у меня в целях купить себе буретный шелк стопроцентный повязать из него и вот я решила взять смесовочку посмотреть как он выглядит да я хочу его обязательно буду заказывать но буретный шелк подходит не каждому вы знаете получается такие изделия как будто в них уже походили много-много покрытая какими-то катышками не каждому по вкусу придется этот буретный шелк, но я все-таки его куплю себе. Вот нитка состоит из пяти тоненьких ниточек, не, не тугая крутка. В общем, вот такой получается полотно. Я довольна, цвет мне тоже очень-очень нравится. Следующий вид ниточки это гуанакатон 35 процентов гуанака 60 процентов хлопок 5 процентов по 400 метров на 100 грамм я взяла 400 грамм достаточно дорогая пряжа но вы знаете она того стоит вот она уже в бобинке она невероятно мягкая здесь уже даже пушок виден немножко вот видите на темном если сейчас поближе вам покажу невесомая она Такая вся легкая, прилегкая гуанака. Это разновидность лам. Такое животное, красивое достаточно. И вот шерсть, конечно, видимо, у нее очень легкая и пушистая. Посмотрите, какая интересная у нее ниточка. Такое ощущение, что она как будто подкручена или косы из нее были заплетены. Вот она вот такими волнами вся идет. Сама ниточка состоит из пяти тонких нитей, эти каждая из них также, по-моему, сплетена еще из двух, в общем, вот такая ниточка, такая пушистая, воздушная, вот скрутка очень легкая, она такая объемная сама по себе, и вот такой получился у меня образец, образец невесомый очень ровно ложатся петельки, красиво, хорошо тянется. Классная пряжа, цвет мне также безумно понравился. Шикарная ниточка, в общем, я очень довольна своей покупкой. Думаю, из нее получится невероятно классное изделие. Тактильно и, ну, в общем, удовольствие будет доставлять такое изделие, когда ты будешь его носить. Следующая покупка моя достаточно бюджетная получилась. По 100 грамм я взяла 4 оттенка вот этой пряжи. Это у нас пряжа Элетра. 80% хлопок, 20% миринос. Ниточка достаточно тонкая, 1500 метров. И стоит она 2,70. В общем, вот так вот. Вязала я вот этот образец в три нитки, ну, чтобы не перематывать, чтобы по-быстрому. И ну, вот сейчас сижу смотрю, думаю, если это на футболку, то, в принципе, неплохая толщина получилась. На, на 2,75 я вязала. Если изделие должно быть более стабильным, то, возможно, ну, добавить 4-5 нитей, ну, 6, до 6 максимум, я так думаю. Вот, сочетание цветов, по-моему, угадала вообще идеально. Вот так вот у меня будет низ. Вот такой лиловый какой-то цвет. Да, лаванда. Дальше идет у меня серый цвет пыль называется. Вот это вот сирень, по-моему. Нет, вот это лиловый как раз. Так, и чайная роза. То есть они все такие... Друг с другом прекрасно сочетаются. Выбор оттенков этой пряжи был большой, поэтому было из чего выбирать. И у меня получилось подобрать вот такое сочетание. Я очень довольна им. Достаточно бюджетный вариант. Вот эти 400 грамм. То есть каждый оттенок по 100 грамм у меня, у меня получилось 1080. Вот. Так что на лето есть что повязать. Ну и, конечно же, все самое классное оставляют, как всегда, напоследок. Это вот два таких компаньона с поеточками Пряжа так и называется, Пайете от Лора Пиана. Здесь стопроцентный кашемир и цвет у него песочный. А здесь смесовочка кашемир 40%, 40% меринос, 18% шелк и два ПЛ. 600 метров на 100 грамм здесь и 600 метров на 100 грамм в этой пряже по 200 грамм я взяла себе эту пряжу и вчера попробовала образец постирала его вот посмотрите как они сочетаются поеточки вот эти вот переливаются как раз по моему таким же оттенком как как бежевая пряжа Задумки у меня на кардиган посмотрю что из этого получится. пряжа невесомая после стирки вчера да кстати я именно эту этот образец я стирала мылом и сейчас давайте покажу вот на коричневом фоне вот видите какой вышел из нее пушок то есть я думаю вы наверное уже знаете причем и в коричневой вот видно да и в светлой я думаю что вы знаете о том что кашемир с первого раза не раскрывается его надо постирать 2-3 минимум раза, тогда выйдет пушок и пряжа приобретает такой шикарный вид, такие свойства у нее. Изделия из кашемира не хочется выпускать из рук, не хочется снимать их, убирать на полку. Вот. Ну, в общем, вот такой у меня получился образец. Это я вязала в одну ниточку на спицах 2,75 и надо думать, надо думать, какое именно изделие у меня будет. Примерно я уже представляю, что я хочу. Но вот буду думать, в две нити вязать. Или все-таки в одну. Я надеюсь, мой обзор был для вас интересен и полезен. Я перехожу к следующему этапу, то есть буду дорабатывать, дальше думать над своими проектами, что именно конкретно уже я хочу связать из каждого вида пряжи. А если вы напишите в комментариях, что вы увидели, какие изделия, какие модели, я буду очень вам признательна. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юля и мой факультет рукоделия. Пока-пока!